Великое зло воцарилось над ниндзяго. И мастера стихий встали на защиту своего дома, но неожиданно пропали. Мир не знал о судьбе своих героев, и тогда небольшая группа ниндзя, объединившись, решают найти своих родителей. Show back to it again.